вечер, день ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это какие приключения вас ждут в ближайшем будущем. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в комментариях а поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, загадывайте. Вот загадывайте. Будем смотреть какие-то, возможно, неожиданности. Возможно, какие-то просто, вот знаешь, как в бюро какие-то, вот знаешь. Вот это того ждет вот так, того ждет так. Может быть, и такое будет. В принципе, такая возможная информация. Не однонаправленная, а просто как знаешь как беру вот это тебе послание а тебе крошка вот это а у тебя вот это а у тебя денежка, прикинь а у тебя новый мужик хотя у тебя уже съесть уже и целых 10 поэтому давайте <связь> <связь> давайте смотреть я думаю все все выбрали если что выбирать выбирать пробирать и тому подобное спокойно надо нравится суждение в мыслях, чтобы было спокойно. А то я знаю, как в мыслях обычно неспокойно. выбирается вот как раз-таки то, что и выбирается. Поэтому давайте. Здравствуйте, кто выбрал темную свечку. Темную странную волну. Давайте. А, у вас какие перемены, какие приключения, какие неожиданные приключения вас ждут в ближайшем будущем? Мои. неожиданные приключения кто вот такой э, <клёк> сейчас сейчас погоди погоди вот это интересно вот это неожиданно вот это правда вот это, я вот вот, вот, да. вот, это, вот это. И, и порой страшно а порой вроде и а вроде как и не страшно ну смотри девятка чаш пятерка пентаклей пятерка мечей двойка мечей королева мечей солнце угу. Не, не, не, не, не худ, нет, худо без добра это не про то, не про это. Здесь немножечко иначе. <звы> так, неожиданные приключения. Приключения на попу вы очень сильно можете на свою-то наслать. И причем приключения неожиданные. А, немножко, с, вот знаешь, характер приключения сначала... Сначала, знаешь, все хорошо, ничто, ничто не предвещало беды. Потом какая-то хня, которая вообще неожиданная, которая вообще не идеальная, которая вообще непонятно откуда чего взялось, какой-то некий спад, кризис. И потом все хорошо. То есть я прям сразу говорю, вроде как все вырулите, вроде как все решите. Либо женщина решит за вас, либо вы как женщина можете как-то все зарешать, и вроде красиво. А вот это мне непонятно немножечко. Так, семерка жезлов, смертушка и колесница. М -м -м. похоже прям, что ничего-то где-то вы не уследите, где-то вы очень сильно так подрасслабитесь и потом посмотрите, а что-то кончилось. Здесь может неожиданно что-то закончиться, что-то может привести к какому-то кризису, катаклизму, но причем вы как-то неожиданно. То есть внезапно, и я бы здесь сказала, дайте подумать немножко, у меня семерка дурак, но здесь семерка. Ну, обычно, как по итогу, все равно, в любом случае, даже как бы вы тут не предвещали, как бы вы тут что-то не делали. Нет, да ну, здесь по семерке, по смерти Нет. Не углядели, не доглядели, но это не к семерке. К семерке по-другому. Так что здесь... Здесь нету своего, здесь есть э, пути, здесь есть знания. Через терни к звездам не видать. Чтобы добиться каких-то результатов в жизни, надо будет через чего-то вам пройти. А здесь результат. Не жертва. Дорогие мои, здесь у вас неожиданно и негаданно. Вам надо будет через чего-то морально пройти. Вот здесь немножко затрагиваю я бы вашу мораль. Вот здесь не особо Деньги. Возможно, это касается, кстати, какой-то финансовой защиты. Не защиты, но здесь через чего-то и не жертва. Здесь надо будет через чего-то очень сильно серьезное для себя пройти, через некий, возможно, личностный кризис, катаклизм, либо через некое осуждение, которое вы думали одно, а на самом деле было иначе. Вот здесь вот, чтобы иметь какие-то классные для себя результаты, неожиданной, новый и замечательные, вам с чем-то то ли придется как смириться, то ли что-то для себя принять. Вот здесь немножечко бы я бы раздрознен, немножко бы сказал, то есть чем-то вам придется будет мириться в ближайшее время. Я бы здесь сказала «мириться больше» семерка жезлов. Поэтому у меня и встал вопрос, какого хрена? Обычно это не лишение. Девятка чаш, пятерка пентаклей. Можно сказать, ну вот ты отдыхал, отдыхал, вот заотдыхался, у тебя ничего нету. Потом пятерка мечей, двойка мечей не напрягло. Почему? Потому что это тут сказано какие-то суждения. Тут рассуждение, тут мысль идет. То есть здесь, возможно, если в мысли, если у нас дело в мыслях, это не обязательно, что это на самом деле существует. Просто так человек, возможно, думает, что это у него нет, на самом деле у него есть. Это обычно, наш человек, русский человек этим страдает, поэтому это возможно. Так вот, копаем глубже. Здесь семерочка жертв, у нас мертушка, колесница, а то скупка стройка, пентаклей. Дорогие мои, ну чтобы что-то полопать, чтобы что-то, какие-то результаты неожиданные, классные поездки, классное времяпрепровождение, классные свидания и вообще все классное для себя иметь, вам надо будет с чем-то мириться. Возможно, легче к чему-то относиться и что-то полюбить заново. Возможно, свою работу, свою профессию, то, чем вы занимаетесь. Здесь, возможно, какой-то, возможно, профессиональный кризис, возможно, кризис какого-то не достает вам, допустим, тепла, любви, либо же денег от других, допустим, людей и все дела. И все дела. То есть вот здесь, возможно, вот здесь такой момент и вариант. То есть здесь надо будет с чем-то мириться и как-то здесь надо, ну не то, что расти, но с чем-то вот Придется вам все равно мириться, что-то полюбить заново. Возможно, понять какие-то ваши ограничения мысли и ограничения ваших фантазий. Возможно, через какое-то вот такое горькое осознание ну, того, что вы как-то особо иногда выбываете правым, но иногда совсем нет. То есть вот здесь я не скажу, что вы не правы, но я не скажу, что вы и не правы в каком-то своем суждении будете. По пятерке, по двойке, по королеве мечей не скажу ни так и ни сяк, потому что пятерка все равно мечей это с пятеркой пентаклей, это немножко такой момент, что здесь может быть вы как бы и правы быть. Но иногда бывает, и нет. Ну, больше коллеги нет, я вам здесь сказала. Поэтому вам придется с чем-то смириться, чтобы что-то по что -что -что -что -что получить, чтобы какой-то результат классный, либо какое-то свое, возможно, видение какой-то ситуации, чтобы это было все здорово, чтобы у вас, не знаю, построился классный бизнес, либо построились какие-то классные идеи, либо завершились какие-то поездки. Но это, поездки – это точно. А вот здесь оста остальное мои домыслы. Но чтобы для вас каким-то позитивом явился потому что здесь у вас королева мечей у вас здесь солнце что я могу предположить немножечко здесь такие пропуск в картах <с> поэтому я и говорю чтобы что-то получить что-то какой-то позитивный исход ваших каких-то ситуаций в жизни ваших каких-то удовольствий надо с чем-то будет мириться Возможно, вы во многом, чем можете быть неправым. Вы можете как-то переусердствовать и немножечко защищать то, что, в принципе, свое отжило, либо защищать свои собственные границы, рамки. Но это для вас, они а границы, рамки, они а для других людей. Здесь немножко семерка и играет как защита того, чего вы привыкли, к тому, к чему вы, в принципе, как обычная история быта. Возможно, какие-то предрассудки вы свои защищаете и не особо готовы смириться с чем-то. Вот здесь немножечко, вот здесь вот какой-то такой расклад, какое-то такое приключение. Возможно, это будет способствовать с каким-то упадком в какой-либо сфере жизни. Возможно, вам будет недоступны какие-то прелести, какое-то некое счастье, которое очень сильно хочется и надо передумать. Надо передумать, поэтому переосмыслить, возможно, лучше какое-то свое видение ситуации и, возможно, какую-то -то правду свою, какую-то, либо чужую, все-таки как-то принять во внимание и, в свое, и внести в свой ходит в жизни, что-то для себя по этому поводу решить, чтобы для вас некая ситуация, некое приключение являлось больше позитивным, нежели чем-то еще. Поэтому вот здесь позитивное приключение, но главное вот какая-то переоценка немножечко ценности здесь присутствует, чтобы это приключение для вас было офигенным. Поэтому, дорогие мои, вот как хочем, вот как хочем, как хотим, но здесь связано больше с теми ограничениями, которые вы, возможно, просто преследуете, просто вы их не Потому что, возможно, кто-то здесь наивный, кто-то не особо в этом разбирается, но вот он думает, что возможно, ну как-то так, но я еще не знаю. Здесь такое тоже может у кого-то, кстати, проиграться. Возможно, надо кому-то что-то полюбить заново. Что-то закончить наконец-таки, возможно, не знаю, к своей работе отнестись по поадекватнее, получше, полюбить то, чем вы занимаете, свое хобби и тому подобное. Здесь может и работа, и хобби касаться, кстати, есть какой-то такой момент. И ваши каких-то ограничения, либо предрассудки по какому-либо поводу, а возможно, все вместе, да. То есть вот здесь надо немножечко что-то для себя решить. Но причем для себя решить, не для кого-то. Ваши решения не нужны никому здесь Ваши решения нужны вам самим Здесь королева мечей и солнышко, и двойка мечей. Здесь одиночная такая позиция больше, и она раскрывает ваше сознание и понимание дела, нежели чье-то еще. Если вы мужчина, то, возможно, чье-то женское решение вам поможет как-то что-то преодолеть. Это тоже такой, как вариант. Либо если вы женщина, то вам женщина может что-то помочь, но здесь, скорее всего, помочь... Ну, это такое. М маловероятно. Здесь женщина скорее сама для себя может помочь, нежели какая-то женщина. Почему я так сказала? Потому что королева мечей она немножечко не в переосознаниях, она не здесь, она как под конец. Возможно, каким-то своим мнением, какой-то своей оценкой она может поднять вам, не знаю. Плюсик карму, либо ваше какое-то позитивное мышление. То есть, возможно, какой-то такой вариант но у него будет тогда роль под конец поэтому дорогие мои вот это какое-то несуразное непонятное приключение как начинается с, с какой-то вроде все нормально потом какая-то ерунди ерундистика потом переосознание ценности а потом все хорошо поэтому вот здесь вот как-то все вот именно так но вот здесь смириться надо с чем-то а Просто здесь семерка жезлов как раз-таки со смертью здесь отстаивание своих каких убеждений, может быть, очень сильная, которая не дает идти дальше. Но Здесь мне как раз-таки девятка чаши, пятерка пентаклей, потом семерка жезлов здесь немножко не играет роли именно то, что вы имеете, там, деньги, деньги, все дела, немножко не это. Немножко, да, это может касаться денег, я не удивляюсь, и это может касаться того, чего вы любите заниматься, делать, наслаждаться и тому подобное. Поэтому, а вдруг неожиданно в бане ты осознаешь что-то, да? А чё нет а Поэтому вот какой-то такой момент, и опять у нас темно на камере, и это прям божественно. Поэтому давайте я думаю дальше. А, дальше, дальше, дальше. А, здравствуйте, кто загадал зеленую круглую свечечку? Зеленую круглую, вот такую интересную, замечательную. Какие неожиданные приключения вас ждут? В ближайшее время зеленый мой, кто вариант выбрал? Какие неожиданные приключения? Макарошки. Неожиданные приключения вас ожидают. Так, пятерка Пентакль, у нас император, четверка чаш, десятка чаш, императрица Мак. А одиночку приключения не получится. Вот что вас ожидает. Чтобы приключения добиться и позитивного, и классного, возможно, давайте подумаем немножко еще. Здесь также, здесь также, но у нас сразу тут сразу пятерочка пентаклей выпал. Чтобы свое приключение интересное, красивое, то да, сделать, надо будет не, не сидеть сложа руки, хочется мне так сказать. М -м -м, возможно вас затянет, если вы мужчина, вас затянет либо семья, либо ваши близкие в какое-то приключение. Если вы женщина вы, возможно, кого-то, мужчину какую-то затянете. Если здесь семья, то семья. <свят> затянете в какое-то некое приключение. Здесь немножечко приключения. Почему по десятке, по императрице и по магу? Здесь у нас вот тут спинтакли, тут жезлов. Здесь я немножечко бы как это, как финиш. Дайте еще мой финиш. Хороший, как же сказать, там... <смех> Здесь может приключение в духе авантюризма может, кстати, произойти. Либо от семьи, либо с семьей связано, либо вместе с семьей. Это вот какой-то некий такой, не то что провал, не провал, но это как, как, как будто это обязательно будет происходить. Либо будет авантюры от какой-то семьи либо от вашей, либо с вашей семьей, либо вас затянет в эту авантюру в семья. Здесь семья в любом случае котируется. Ваша женщина, не ваша. Это тоже может происходить. Но какая-то здесь авантюра из разряда... Как же сказать-то, блин, такой фильм... Где он в... поехал на мини-автобусе с женой, с двумя, вроде как, детьми. И там еще был главный га... ролях Тор. не в главных, в Если кто знает такой фильм, пожалуйста, отпишитесь. Там Тор был. Точно-точно помню, потому что там светило. Пультом. Поэтому, дорогие мои, вот что-то в роли авантюризма. Вроде не то, что вспоминание какой-то молодости. А какой-то дух авантюрный от кого-то будет очень сильно идти. Но главное его не прозебать. Главное еще не прозевать и еще не проспать вот это все. Потому что здесь, возможно, будет являться некое приключение. Я бы здесь сказала, возможно, какой-то случай, либо приключение, которое от вас потребует некое такое стечение обстоятельств, либо такой позиции, больше позитивной, больше немножко легче, нежели как-то все серьезно. Поэтому, дорогие мои, да, вот здесь серьезность будет как-то излишней, будет немножко напрягать. Здесь немножко как-то позитивнее будет вообще айс. Да, очень айс, поэтому, дорогие мои, какое бы ни было авантюрное приключение, но вас кто-то, возможно, втянет. Еще раз говорю, подытожим. Либо семья, либо женщина в вас, если вы мужчина. Но здесь что-то для вас новенькое и прикольное будет. То есть какие-то шансы вам будут даны, главное их не прошляпать вообще. Потому что здесь такое, в принципе, возможно из-за негативного настроения какого-то мужского чьего-то здесь. Поэтому. А вот какая-то авантю, авантюрная какая-то дичь, которая, в принципе, вы можете из этой, из этой авантюры выбраться победителем, но здесь не все будет гладко, то есть в этом каком-то неком приключении будут какие-то какие препятствия, которые вы будете как-то решать своей смекалкой, своим легким каким-то рассудком и духом. Да. Возможно, с помощью любимых людей, возможно, с помощью какой-то психологической поддержки. Вот здесь вот какой главный вот настрой в вашем, настр вашем этом, да, главный настрой, главный внутренний настрой у вас в этом приключении. Оно вас тут ожидает. Главное его вот не прошляпать вообще никаким образом. Вероятность прошляпать большая. Поэтому, у вас, вот смотрите, это такой вариант, где возможно приключение, но, возможно, его и не будет, смотря как вы будете ухо востро держать. Поэтому, дорогие мои, вот потребуется много всяких интересных, душевных каких-то сил душевных каких-то э, привилегий, либо кого-то надо будет как-то воодушевлять на какие-то вещи. Я ей говорю, вот как в этом фильме, воодушевлять на какие-то вещи, на какую-то авантюру. Но это будет исходить из семьи, это будет связано с семьей, либо с любимым человеком, либо с вашей мамой, если вас все-таки. Это вот какая-то вот такая история, которая от вас потребует много-много чего. Поэтому вот такой внутренний настрой хороший, позитивный, вот здесь очень сильно важен. И, и важно его сохранять. То есть не просто так, вот, все будет классно. Нет, важно его подпитывать, сохранять. И при этом здесь возможно какое-то приключение, которое потребует от вас каких-то вот, затрат, которые, я в принципе сказала, выше. Поэтому, дорогие мои, здесь возможно... У Мумиллера, да, да. у Миллера это вот, вот что-то вот дух вот этого от этого фильма здесь очень сильно вот, вот, напоминает особенно в этих картах. Тут влюбленная шестерка жезлов, семерка мечей, двойка жезлов, семерка жезлов, восьмерка чаш, дурак. То есть тут как какой-то немножко уныние, немножко кто-то кто-то что-то против, кто-то что-то унывает, но вроде все нормально, но вроде все классно, главное как это посмотреть. Вот здесь вот такой момент, но здесь может и не случиться это приключение. Я тоже еще раз говорю. Вот здесь это какая-то такая вот интересная позиция, что может и не быть. Может и не может. Вот здесь вот, короче, как-то так. Если вы загадали какого-то человека либо на себя, то смотрите соответственно. Это может быть и может не быть. Если вы будете держать в ухо вас трое, кстати, какая-то новая тогда для вас ситуация будет, и она для вас будет ощутима. Сразу говорю, ощутима и желанна. Поэтому, короче... Как-то. Как... приключение, в какой сфере? Э, здесь не сфера. Вот здесь, скорее всего, с кем. То есть вы будете с кем-то присутствовать. Вы будете присутствовать с семьей. Либо это авантюра из семьи. Здесь не сфера. Здесь случай. Здесь больше что-то произойдет. Вот, вот игра э, в Донетке, если вы знаете эту игру, да, нет, не, не имеет значения. Вот здесь не имеет значения в какой сфере. Это как ни странно. Это будет как просто ситуация, которую можно будет рассказать детям, не знаю, посмеяться. Но здесь что-то типа такого, из разряда. Потому что здесь не особо указано на сферу. Здесь жезлы. Здесь ну, куда вот, не знаю, это то же самое, как какой-то анекдот. Здесь не особо указана какая-то сфера. Здесь именно указано с кем, как, но ни в какой сфере. Вот если это важно, если что. А, поэтому... Да, Сеннистон, да-да-да. Да, мы Миллеры, да. Поэтому, дорогие мои, вот это, это прям вот, вот посмотрите тот и вот немножко вот здесь вот именно вот с этими картами вот это как раз таки оно и проигрывается. Это видно а, по картам, то есть вот какой-то такой момент. Ладненько, спасибо вам, спасибо, это интересно, это было познавательно, это было здорово, но здесь случай. Здесь сразу случай, потому что здесь и чашки были, и жезлы были, и что-то вот как-то, знаешь, что-то промелькает в эмоциях, что-то промелькает желаниями, что-то промелькает, что-то я не хочу, я не буду. И вот здесь это все как классно, и вот здесь вот все как в перемешку. Поэтому я и говорю, что это как случай, но ни в какой сфере. Поэтому я надеюсь, я достаточно подробно вам ответила на ваш вопрос. Поэтому давайте погнали далее. Так, здравствуйте, кто загадал на красный вариант? -а, какие неожиданные приключения вас ждут в ближайшем будущем? <с mistakes> да, какие неожиданные приключения вас ждут в ближайшем будущем? Так, это интересно. Вот это интересно. Это как? У, так, Ну давай. Ну еще. Неожиданные приключения. Неожиданный или ожидаемый большой вопрос. Расслабьтесь. Раз ждет, я так понимаю, немножечко это расслабление. Дайте-ка я... под. Вот здесь надо немножечко. А вы все равно ничего не сделаете. Вот здесь вот, смотри, здесь, здесь больше, как же сказать-то. же, кстати, ожидает здесь и праздники, либо отмечала и тому подобное. Я не удивлюсь. Но здесь вот, знаешь, это вот то же самое, какие приключения, какие неожиданные приключения вас ждут. Сядьте и расслабьтесь. Вот на полном серьезе, здесь, здесь не надо напрягаться. Здесь у вас луна, восьмерка мечей, семерка чаш. Обычно это не является смыслом приключений. То есть это не какая-то неожиданная ситуация, которая развернется, а нет, это не тайна. Тут у нас восьмерка чаш, это не может быть тайна это не может быть. Еще по семерке, потому что это... Сядьте и расслабьтесь, и все будет окей. Вот здесь вот больше приключения наверное, может быть такие люди, которые особо всего боятся. И поэтому как-то все неожиданно. Правда, сядьте и расслабьтесь. Давайте... Я просто уточнила это, и все больше уточнять не буду. Да. Просто кому-то надо будет не задумываться о каких-то тут приключениях, потому что я не то, что, не, то, что не вижу какие-то приключения. Возможно, какое-то стечение хороших обстоятельств э, с кем-то, с каким-то молодым человеком, либо с вашей любовью, либо с вашей семьей, либо с вашими братьями, братьями. Вот здесь, возможно, какое-то просто стечение обстоятельств. У вас тут тройка жезлов, и четверка жезлов. Как бы вы что, чё, о чем вы тут бы не думали? думали здесь я немножечко по десятке пентаклей возможно это будет также связано с родней семьей либо кто-то вам возможно что-то скажет расскажет здесь не вижу особо смысла возможно это просто будет связано с каким-то может старшим поколением. Может, с, с, с, по бизнесу вы с кем-то что-то там будете поедете, возможно, какое-то вам предложение. Просто сядьте и расслабьтесь. У вас приключения будут не то, что они ожиданные ожидаемые, будут, но они не будут какими-то кошмарными, ужасными. Вам не о чем здесь беспокоиться. Я не вижу, чтобы нужно о чем-то беспокоиться, потому что здесь луна, восьмерка, семерка, сикая, думаю, не раздумываю. Возможно, просто какое-то ближайшее время здесь будут немножко напряг, немножко какие-то страхи, немножко какие-то напряжения. Здесь не надо напрягаться особо. Приключения вас ожидают. Я не думаю, что они неожиданные. Возможно, неожиданные для вас. Для вас, вот сразу скажу: вот для вас, возможно, неожиданно, а для большинства ожидаемыми. Вот здесь больше какой-то намек вот с намеком вот именно таким, что для вас они могут быть неожиданны, а для других, когда посмотрят, допустим, на вашу жизнь, либо на ваше существование, допустим, кто как живет, если что, не обижайтесь, тот может понять, что для кого-то они ожидаемы, для, для ваших родственников как ожидаемо, а для вас они неожиданны. Вот здесь немножко вот такая, такой момент будет. Поэтому сядьте, расслабьтесь, пристегните ремни. Поэтому, дорогие мои, правда... Правда, это возможно связано с тут с мужчиной, э, мужчина. Это может связано с любовью вашей, это может связано с деньгами, это может связано с вашим бизнесом и тому подобное. Здесь немножко какое-то спокойное приключение, но здесь возможно что-то будет по нарастающей, возможно вы там не знаю будете готовиться, и что-то сделаете, возможно вы будете что-то что-то делать и потом вот придете к какому-то некому результату урожаю. То есть вот здесь вот какой-то такое момент, такое приключение. Здесь не будет что чего-то такого вот яркого. Здесь будет как бы нарастающий и какой-то результат. И при этом приятный, я бы сказала, больше результат, осознанный, а приятный результат для вас. Чего-то, возможно, вашей деятельности, возможно, вашей жизни, возможно, вашими отношениями. То есть, вот какой-то приятный результат какой подходит к какой-то черте. Возможно, свадьба, возможно, еще что-то. А чего нет? В четверки четверке проигрываются и свадебные, и торжества и тому подобное. Это тоже. В любых учебниках написано природе, <смех> не с головы взято, и тем более у вас тройка, жалко и четверка, это нарастающей То есть я ей сказала, возможно, вы это не видите, вы о чем-то думаете и не знаете, какое приключение, но для кого-то, возможно, оно уже явно видное. Не знаю, это то же самое, что вы ищете, ищете, допустим, любовь для себя давно всю жизнь, и потом ваша мама видит, что вы ищете, и вы, вы молодец, и вы потом это находите. То есть, а как, а как, не, а как ты не найдешь для себя какое-то счастье? Здесь вот я бы сказала, какой-то такой момент. Это с привкусом вот таким. Здесь не надо париться, приключение будет нормальное, и если кто-то что-то парится, вы не можете не переживать. В ближайшем будущем вроде все окей. Поэтому, дорогие мои, вообще все отлично. Что-что? Читовый, читовый. Вроде все норм, я ничего такого не увидела. Так, поэтому нету смысла особо разглагольствовать. Да, я вроде все сказала. Связано с мужчиной, возможно, с мужским мнением, возможно, с какой-то властью, эм, с поездками, с любовью, с чем-то новым для вас, с тем, что вы любите, либо с вашим наплывом эмоций. Но это даст какой-то некий результат. Я бы сказала, к чему-то вы придете больше здесь. Вот к чему-то, к какой-то черте, либо к какому-то пониманию вы, возможно, придете в какой-то своей сфере. Либо денежные, либо отношения, почему бы и нет, тут можно. Либо праздник какой-то будет, все, все нормально пройдет. То есть я не вижу ничего какого-то. Может, кто-то просто взбудоражится или взболтуется по ощущениям. Это единственный какой-то такой момент, я могу сказать. Ну, всплеск эмоций, взрыв эмоций. Что-то может здесь происходить. Поэтому, короче, как то а, Давайте дальше Здравствуйте, кто выбрал светлую свечу? Ой, а как так, знаешь, романтично Происходит здесь а, Давайте, какие неожиданные приключения вас ждут ну, в ближайшем будущем Какие неожиданные приключения вас ждут в ближайшем будущем? Туз мечей Девятка чаш Юшкин, Туз пентаклей. В ожидаемом будущем, <смех> семерка жезлов. Десятка мечей. Подожди, подожди, давай смотри, давай смотри, что здесь десятка мечей. Десятка мечей никогда не бывает просто так. Не перегнули ли вы палку после семерки жезлов? Так все окей. Давайте посмотрим. Так. На что то не хватит здесь. На что то не хватит. Либо не хватает <смех> на какое-то приключение. Ладно, а какие приключения в ближайшем будущем? А какие вы выберете для себя? Погодите, здесь у нас туз-туз. Что самое интересное, туз мечей, девятка чаши и туз пентаклей. Здесь тут вариант, где здесь что-то ожидаемое. А, а а ну здесь если ожидаемое, а вот здесь, а вот здесь дай-дай-дай еще додомыслить. Ой-ой-ой, ч то вот здесь что-то Давай, давайте дополним. Внезапно, нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Так, ну давайте. Неожиданное приключение. Не по плану пойдет. Здесь что-то пойдет не то, как вы рассчитывали. По тузу мечи, девятка чаш, туз пентаклей. Здесь может идти речь о каком-то неком своем соображении, о том, как провести время, о том, что для вас хорошо, что для вас плохо, какое-то свое личное соображение. Вот здесь какое-то упование на какой-то шанс, шанс может не отыграться, может как-то здесь даже переиграться что-то в вашем ближайшем будущем. Я бы сказала, возможно, что-то закончится, возможно, какие-то вещи, которые для вас будут препятствием, но я не вижу, чтобы они были особо препятствием. Ну это типа то же самое, когда вы что-то уже решились, а за вас уже что-то сделали, либо для вас, а вы не ожидали. Вот здесь вот какой-то такой, здесь какой-то перехо-перекрестный наплыв, если касаемо любви. То есть вы что-то не ожидали, а это случилось. И как-то неожиданно, как-то для вас в новинку. Это уже то же самое, что вы уже отошли от всего этого, а началось как-то все вдруг внезапно. Приключение, которое, возможно, вы наметили для себя либо наметите в ближайшем будущем, оно может переиграться немножко иначе будет. Вот здесь я бы сказала немножко вот вот за э, такой вариант развития событий. То, что вы наметили, то, что вы запланировали, чего вы хотите, вы не можете, вы можете как это переиграть. Но вот здесь вот смотрите, семерка жезлов, десятка мечей, пятерка пентаклей, тройка жезлов. Либо на что-то будет не хватать, либо что-то вы переиграете, и, возможно, что-то начнете иначе. Возможно, вы найдете какой-то путь. Это то же самое, что вы что-то задумали для себя, какое-то приключение. Но надо будет это что-то переиграть, потому что вроде на что-то либо хватать не будет, либо вы осознаете, что это может дальше никуда не пройти. Вот здесь осознанное приключение людьми, но со знаком тем, что... Здесь придется не то что выкручиваться, а как-то все по-другому делать. Здесь как то же самое, что я хочу упор в работу сделать, откажусь, допустим, от отношений. От отношений вообще, а отношения от вас не откажутся. Здесь немножко, вот знаешь, вот, то, не то, что ты чего там хотела, не хотела. Вот здесь какая-то задумка, она немного... Она, она пойдет не так, как ты думаешь, а она пойдет не так, как ты планировала. Она будет переигрываться, и она будет переигрываться к кем-то. Возможно, женщиной, возможно, мужчиной, либо с помощью других людей. Но она переиграется во что-то новое, во что-то нестандартное, в то, что ты любишь. Вот здесь немножечко приключения для тебя, которые ты, ты вот здесь наметили, либо наметите. Приключения, оно немножко иначе будет смотреться, оно будет немножко иначе вкусно пахнуть. Но что Оно переиграется, вот здесь немножко под другими какими-то соображениями, возможно, с помощью других людей и тому подобное. Здесь немножко я бы сказала больше, что приключение немножко изменится. Само по себе, то есть не то, что вмешание какого-то там лица, нет, здесь возможно возможно просто вы подойдете к какому-то некому тупику, возможно, к осознанию тупика. Тяжело будет здесь, здесь лучше, здесь тяжело кому-то будет. То есть, возможно, ваше приключение будет очень сильно тяжело. Труд, труднодоступным, тяжелым. Его, возможно, найдете как альтернативу. Поэтому, возможно, кто-то найдет вам альтернативу. Здесь вот тоже я могла бы сказать. Но здесь вы его как-то, свое переключение, переиграете. А, Приключения могут связаны с любыми вещами я сразу. говорю, это может быть, до там, допустим, вы там думали, рассчитывали на него, а он рассчитывал на вас. А, вы думали, вот, что вы сделаете, а сделал он, либо сделала она. Вот здесь вот какой-то такой момент с перекрестным, немножечко наплывом других людей. Возможно, некоторые люди создаст для вас какие-то ключевые события, которые приведут вас во что-то что новое и любимое для вас. Возможно, новое сотрудничество с кем-то через кого-то, тоже могла бы сказать, возможно, через каких-то других людей. Вот здесь немножечко как вот... Вы наметили, да, вы построили лодку, вы уже знаете, куда надо плыть через другой берег. А вот здесь может как-то либо дно касаться, либо наоборот какая-то волна, которая вас вообще перевернет немножечко ваш корабль, там вашу лодку в другую сторону, к другому берегу. Там, там покруче. Там, ну, но там остров, ну там новый совсем остров, то вы еще о нем не знаете. И вот здесь немножечко приключения, оно связано с тем, что вы пойдете в новое, но через свой план, во-первых, кто здесь уже понял, что надо, что не надо. Вот. Для вас это окажется, окажется тяжелым, вы это осознаете, это будет не очень сильно легко, конечно, для некоторых личностей, потому что Северка это не очень легкая такая карта, особенно в таком сочетании. Либо, возможно, профессионализму не хватит, либо денег, либо средств, либо еще что-то, и вы его переиграете, возможно, также с помощью кого-то потом по итогу. Но вы придете к немножко по другому берегу, тому, чему вы не наметили, а совсем новое, и оно для вас будет любимым. То есть вот здесь вот какой-то в другую гавань. Вы хотели на какой-то остров с необитаемым не знаю, с необитаемыми девчулями, чтобы потусить, а придете к острову, где вас живет красивый, оригинальный мужчина, красавчик. Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент. Да, возможно, с помощью подруг, либо друзей, либо мужчин. Либо детей тоже может здесь возможно с помощью каких-то сообщений, которые вы поняли иначе, а на самом деле там смысла такого не было. Здесь может это пришли внезапно. О, это тоже самое тебе значит назначил мужик свиданку. Ты пришла но встретила не мужика, а, а, а свою новую интересную любовь. Вот здесь немножко вот какое-то вот, вот недопонимание, тут что же может случиться. Возможно, недопонимание в письме, либо в сообщении, либо от какого-то человека. И вывод немножечко с помощью этого непонимания вы сами куда-то вырульете на новые какие-то берега для вас, очень сильно вы, вы их очень сильно полюбите. Поэтому вот здесь немножко измененное приключение, но, наверное, я не знаю, но здесь больше как намеченное все равно. По тузумичей, по девятке, чаш, намеченное, вы что-то наметили для себя, это однозначно, но оно переиграется и немножко иначе все будет, и вам это понравится. Возможно, с помощью каких-то недоразумений, возможно, каких-то других рейсов, каких-то других вещей, возможно может, на что-то даже не хватит, но это, и... это то же самое, копили-копили вы на поездку, вы не накопили на поездку, вы накопили на какую-то такую вещь, ну, паш, ну, пойдет и пойдет. А оказывается, она для вас в новинку, и для вас она такая классная, окажется. то есть вот здесь немножко переиграется просто. Поэтому вот такое интересное для вас будет в ближайшее время, такое интересное приключение. Возможно, связано с какой-то передачей, либо плохо что-то передалось как-то, либо кто-то не до конца понял кого-то здесь. Здесь очень, может быть, какие-то недоразумения... Я немножко бы сказала здесь, по сочетанию короля чаш, паш-чаш, королева жезлов, луна и шестерка мечей. Здесь, возможно, недоразумения какие-либо. Это возможно. Я это не исключаю. Поэтому вот, короче, как-то... Да. Дорогие мои, спасибо вам. Возможно, вы что-то захотите, что-то какой-то план, но это что-то переиграется. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Поставьте там колокольчик, поставьте там какой-то комментарий интересный, лайк обязательно, дизлайк тоже пойдет. Че? А ж, А ж, Упала. Поэтому, дорогие мои, желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.